Едем скупляться, на на Тут по 4,00. будете брать? 4,30. в городе Северин. Общие цены на рынке. Морковь. 3,80 4,50 за Лук 4,80, 6 гривен за Потому рубль пятьдесят две за килограмм, 6 за килограмм. Покуста, 50, за килограмм. От 5 килограмм, килограмм. лук Лук 4,86 рублей за килограм. 4,36 килограм. Это круто 80, да? 450 килограмм мы будем брать. Почем это по 4 да? В принципе нормально. Давай, Серега. Я же думал по как кролик. Вот здесь дома нас домашние все встречают. Сейчас будет проверка на качество. Урожай свой. Так. Первый, конечно, охранник Попробую картошку. Так. Конечно, без кота, Руслана не обойтись. Итак, мы запаслись на зиму. Картофель 170 килограмм. Лук 25 килограмм. Морковь 23 килограмма. Капуста 15 килограмм. И яблоки 13 килограмм. Всего дали 900 гривен.